Они здесь, они в этом доме. Да Ярычок ты бесполезный, заб... свали а из бур... дома. Да, вышел из нашего дома, бомжара тупая. Орика. Оричи. Ой, Орика. Что ты, Отойдите, вы! Не безветики. А Выходите, ты? А ты уверишь, что... Я не потом не... Там... Ну ладно, я здесь смеюсь. А где сейчас у нее там немаленькие проблемы. Ой, у кого-то там... Так, Влюбки. А. Ладно. Вы попали в моё измерение заданием. Ну и что же задание такое? Чтобы выбраться отсюда, вам нужно найти, как его исцелить. Он же сейчас вампир. Ну да. Ну, я так и знала, вам надо как-то его ну, исцелить. А если я не хочу исцеляться, и видите, Это ты в любом. И, и вон там есть портал. Чтобы его активировать, вам надо найти еще один такой. Вы там вообще видите? Мне? А вот потом. там портал, там надо найти один один. Вот этот обсидиан. и поджечь. И вы попадете в первое, так как вы каким-то образом переместились во второе. Ладно. Ну все, я Обещаюсь. пожелаю вам удачи. Пока. Я, я тебе не желаю, ты рушишь мою мечту. Я тоже тебе не желаю удачи. Я тоже тебе не желаю. Мой мир. Ну, мне. Ох... Ох... Не понимает, Чиску. Ну, ну, мы... Я ее видео, она, она, она тебя типа, Уже Сколько сюда? хожу? Подождите, я вампир и у меня активирован супер слух и я слышу кого-то, кто-то что-то кто А это что обрядник? Я вампиру, вампира в супер слухе есть супер зрение. А это обрядник. Обрядник не супер нюх, супер Так, мистер Бак, вот как хорошо, вот какой хоть где-то кто-то хороший есть. Так рядом вампир. Алло, Стоять. гараж, привет. О боже, да что ты? ты при... Стоять, ты охотник. Привет, мистер Бак. Так, ты так. кто? Ну, тебе прямо сейчас рассказать? Ладно. Кто-то из нас вампир, я... у меня чуйка такая вот. Я вампир. Вообще, ты... Как да, ты здесь... Это не... это не сработает на мне. На мне супер броня, которая не может не тебе урон, не урон. Так, отменим Короче, силу. меня обратили. Меня обратил первородный. Кстати, вы не трогали Клауса Майклсона? Просто если вы его убьете, то умру я, потому что он мой сиро. А сиро нельзя убить моего. Нет. Ну вот не трожьте его. Не собирался. Я. Короче, мы встретили Арика. Арика нам сказал то, что... Нам меня нужно излечить от вампиризма, хотя я этого не хочу. Потом нужно идти в Сидиан и открыть портал. Хотя у меня есть Какой, где где, какой портал? Вон тот портал. Вот. Ага, понятно. Мы оказались не в том измерении. Нас переместили в первое, а мы были в втором. Но мы, давай мы не будем меня излечивать, потому что это более нам поможет. Учитай, смотри, я бессмертный. И если нападет какой-то другой бессмертный, вот шансы будут более-менее на равные. Да нет, цель в а -а -а. меня. Это опасно, нет. Какой опасное. Мы тебе чем уб... и только потом ты выйдешь из измерения. Ну. Это же я... задание, мы я... должны его выполнить, Быря. правильно. Так, мы можем просто все сидеть и зажечь портал, и все. Угу. Задание не выполняется так. Если дали задание, вам дали два задания, Под... найти блок, поджечь портал, и что там, и, и что? И тебя изделяют, да? Три задания. Три задания. Их когда выполняешь... Только тогда открывается другой мир. Но мне я хочу. Может быть, если я вас тут убью, то все исправится? Че, фигня? вариант можно попробовать. Я так, хочу остаться вампиром. сюда Я бессмертная. На меня ничего не сработает. Так, но, но ты там, не я, думай, же, я же нормальный человек. Я же нормальный а человек. А если ты сойдешь с ума? Челов... Вероятно, высока вероятность, что я потеряю человечность, но... Будет зато так. весело, зато и бессмертно. К этой штуке не подходить тебе запрещено. Эм, ты понимаешь, что то что я охот... то что тут куча охотников еще. Мне без разницы. Я ж найду ты... способ, я прочитаю парочку ты гримуаров. и мне. Сюда не, я... вообще не трогаешь эту фигню. Точно, а если я хочу? А Я тебе сейчас по башке дам. Почему у всех те жителей кровь отравляемые? Я появился. Так, появился? делаем вот так. Делаем вот а, так. Эх, ну, к этой фигне, ты вообще что-то не подходил. Я уже, Мы хотим, меня... чтобы было заражение. И у нас. Правильно, правильно. Слушай, нам надо э найти обсидиана, Нам надо Давайте найти. Давайте найдем обсидиан, а потом разберемся, что со мной. Нам делать. надо найти обсидиана. Хотя у меня есть идея. Чем нам искать обсидиан? А, меня а меня хотят защитить. Супер шанс. Так и думал. Сейчас какой то бога явится, не, не до обсидиана и поставишь его с ним. Нет. А почему тебя талисман ну, не поменялся? Кого не поменялся? Талисман, но совсем поменялись ко чудеса. У тебя нет. Это... У Странно, как-то, может быть, ты не мистер Бак? У него будет так... тигр, у меня была собака, у него был <и> <и> <и> 흠, <и> <глин Pokomo>. потому что, Потому что я хранитель, у меня не меняется. Не так. Así, не ничего выпал... вот <и> то А сейчас пещеру вперед. Нет, там она там глухой. Не понимаю. Мне показывают здесь, но я ничего не вижу. Я не понимаю, что делать с супер шансом. Здесь. И... А, а может быть, подойти к порталу. Ну и что? И что так, отойдите, мне надо трансформироваться. Ладно, я вон в лесах где трансформируюсь. В так. Ты по Я тобой не давай. могу контролировать. Могу... Зато, по-моему, я нашел способ л... маленькую лазейку. Тупер шанс. Можно, пожалуйста, быстрее. Так. Смотрите, раз, два, три, четыре, тогда -да -на, на, на, на, ноги шире. Ой. Что ты сделал? Позиция. Ой, а вы мы... там где все? Ну-ка, да-да-да, давай. Давай. Давай сюда! Нет! Нет! Заберите! Помогите! Вали там, в другой стороне твой биом. Да мне вода! Вода! вода, Дерево, лист, хоть что-то. Так мы за порталом спрятали ну ладно. Так, мы это сделали. Это, а ещё... это какой-то ужас. Мы уже построили полностью. Да, Ра -ра -а -а -а мы построили. Так, мы э построили. Есть проблема. нам надо... Я не Летер. могу подойти к порталу. Как, порт, как я добавил? Достал этот бл достал блок, магия резко перестала а -а -а. работать. Кольцо слушай, перестало ]agonal. работать. Слушай, слушай, я ск... я знаю. Так, теперь а, нам... Ай-яй-яй-яй-яй. Нам Roberto. надо... У жителей невкусная кровь. Вербена. Они Нам надо, оху, надо быстро железо. Там... Железо и кремень, ищите кремень. был рядом. Железо, давайте, ищите железо, я пока найду. Железо, железо, железо, вот он, вот я он. нашел, не убивайте. Это же защитник. Защитник, Так у живет. меня есть. Привет, а, а, смотри, смотри мне в глаза и запоминай. Сейчас ты мне дашь железо. У меня есть железо. Все, что у тебя вот, есть. есть железо, так, так, так. Железо лишним не бывает. Да, знаете, это. этот факт. Так, так. У я, короче, ограбил я местного кусница. Я подожди, сейчас кремер надо поискать. Короче, ты можешь э, вот это заколдовать, чтобы он дал кремень? Кремень, кремень, нет, давайте ищем кремень. Я нам, могу внушить. А что нам да. надо? Внушить его, его. Я могу внушить то, что он Зажигал, Давай. У жителей, да вырыз... жителей именно внушают. Ну, нет, я вам внушу эти... сейчас. Олега Давай. Вы... Э, Представитель. Э, представителя... э, мне гравия, кремень. У жителей, Спасибо. жителей ищите. Забудь так. то, что ты меня видел. Давай Нужен сюда. Нужен Стоп, я тебе дам мяса. Предательство, что опа. Идем к порталу. Mm, Все-таки я понял тот факт: что если думать логически, нужно сначала будет излечить меня. Потому ну, что кстати, я не смогу да. уйти, если я подойду к порталу. Ну, меня убил. Он мне дал свою кровь, а потом убил меня. А я воскрес. А. Портал. Давайте попробуем. Давайте Привязел попробуем сверки. прыгнуть. Не отталкивает. А -а -а -а -а. Отталкивает. А я, а я начинаю гореть. У меня не приходит. Пуху... А я не могу. Я тоже я тоже у не могу. меня запрещено. У меня тоже. Видишь, тут надо его еще извлечить. Да и у меня. Подожди, как изучить вампира? Я не помню. сериал. Что в сериале было? В сериале там было Так, сериал, Давайте пойдемте, наверное, спать уже ночь. Продолжимся утром. А ты я... в... там где-то спи в другом месте, не с нами. Вдруг еще ночью на нас покусаешь. На, на меня почему-то остался. Я догадна, поло... я уже наколотался. На меня почему-то на палоходе я его нечаянно. Убью. Так, вали отсюда, житель. Пошел. Вы серьезно, вы меня на улице оставите? Тут я не смогу зайти. Ладно, идти, заходи к нам. Горю. Опа, тут вот это, тут кое-что, это что это такое? Обещаю, тебя не съесть. Увижу, я не могу сдержаться. Мне... Кого сдержаться не можешь? Так, убирай эту. Так, пошел отсюда. Так ладно, мы тебя отфигарим. А я еще и фигарить его не могу. Ты лежишь на кровати. Как ты фигарить его собрался, или лежа на кровати? Че че, Лежишь на кровати, а вот я на тебя хожу. На А что тут так много? Валить отсюда. Тут, короче, за 36 Свалили! Бегом стремительности и по ноже стремительности. Ты на меня какой он сильный. Извините, Сейчас бы нам мне пожалуйста. Вампир спешите. бы помол. А? Извините Боже меня, пожалуйста, но так все идем. Я убил всю деревню. Ну, ну ладно. Ну, ничего страшного. Бывает, когда вампир с ума сходит. О, он там спешит, охотник. Быстрее уходи. Что за меня Мне или... что-то надоело быть вампиром. Так, я как этот. Да идите, там охотники. Я под... Так, вы я спите. Я, сп... я, я сп... пока я подумаю. Так. Лежи там.